Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем показывать гибриды. Пройдемся по рынку, посмотрим, какие есть гибридные автомобили, расскажем, покажем. Ну, мы не будем пост... брать, наверное, сильно дорогие. Возьмем, ну, миллион, там, миллион с копейки, там, до огромный миллиона. автобус. Да, постараемся до миллиона. А, что выше миллиона, брать не будем. Кому будет интересно, сделаем второе видео. Так, ну вот перед нами стоит два гибрида, два полноценных гибрида, можно сказать, два приуса. Да, вот приус стоит, вот стоит Toyota, Toyota Prius Альфа. Давайте, наверное, начнем начнем с альфа. Alpha. Приус Alpha s Эстауринг. Автомобиль 2013 года. Написано аукцион 4 балла. Стоит автомобиль 860 тысяч рублей. Парик у него идут линзованные, установлены туманки, омыватели фар родное литье, летняя резина повторителей в автомобиль без ключевой доступ у автомобиля сзади установлен спойлер метла камера заднего вида дополнительный стоп-сигнал всем напоминаю это полноценный гибрид машина есть умеет ездить на гибридной установке. есть Альфы, где идет три ряда сидений багажное отделение там находится батарея второй ряд сидений Сидушки у нас складываются три подголовника посередине идет подлокотник два подстаканника сидушки у нас ездят вперед назад верная карта пластик тканевая вставка подстаканники внизу идет полный мультируль на данном автомобиле проверка почему-то он не работает ну а почему он не работает потому что магнитола могли устанавливать здесь да здесь и не подключить это все делается очень просто посередине у нас идет подлокотник с бардачком в бардачке вот такая вот полочка установлена переключение режимов подстаканник сидушки идут тканевые дверная карта Пластик, пластик, комбинированный пластик, тканевая вставка. Ремешки, ручки, солнцезащитный козырек. Вот видите, да, о чем я говорил? Машина завелась, автомобиль прогрелся. И все, мы перешли на гибридную систему, на батарейку. В данный момент поршневая группа в автомобиле она не работает. Торпеда у нас идет пластик, но вот он, знаете, как-то вот помягче вот здесь идет. Дуечки. Три верхний бардачок нижний бардачок лежит аукционный лист аукционные листы нужно проверять вот а, давайте посмотрим что под капотом хотелось бы знаете что еще добавить то есть а, многие а, многие перезванивают, спрашивают там, консультируются вот я там машину заказал через аукцион эрочку да все хотят эрочка недорогие а, значит пришел автомобиль пришел автомобиль ну я просто вот на примере покажу да допустим rk -ка, замена капота замена крыла в аукционике это естественно указано то есть стоят два креста да но когда человек встретил автомобиль у него каким-то образом оказалось менее допустим боковая планочка верхняя планка телевизора и замяты части кузова внутри поэтому как бы ребят если вы купили если вы заказали автомобиль через аукцион да значит требуйте как-то просите чтобы чтобы это дело все у вас там проверялось. Далее, сам инвертор, сам двигатель, все доступно. Автомобиль, кстати, не ржавый. То есть в Альфах, в Приусах нужно смотреть по сеточке, по болтикам на состояние. Ладно, закрываем. 860 тысяч стоит данный автомобиль. 2013 года. Рядом стоит Приус, уже дефлектор установлен. Дори есть Приуса. Это старые, они уже не везутся. Там и морда, и задняя часть автомобиля немного другая. То есть фарики другие, бампер другой. Это, соответственно, рестайл. Установлены сонары, камера заднего вида тоже есть на автомобиле. Багажное отделение. Полка. Здесь вот защелочки такие. Запаска есть. смотрите тоже у многих вопросов возникает почему колпаки установлены друзья это не колпаки это литье то есть вот оно черное идет литье сверху идет колпак второй ряд сидений но ну, а здесь кто-то уже топтал поэтому я наверное сяду посижу здесь смотрите не знаю сейчас насколько подвинуто переднее сиденье кресло водителя вперед да но на данный момент сзади мне сидеть очень удобно и очень комфортно то есть места вполне хватает сзади идет подсветка тоже идет подлокотник с двумя подстаканниками кармашек второй кармашек, электростекло, подъемники. давайте сейчас посмотрим как было подвинуто сиденье ну в принципе знаете как бы оно то двинуто не было сидеть мне мне в принципе комфортно вот а вот они сонары выведены руль идет тоже полный мультируль ну вот центральная панель да по-другому никак в альфе здесь тот же самый бардачок подстаканник раз подстаканник два вот этот подстаканник как вы видите он закрывается тоже идет два бардачка кстати глонасс имеются в автомобиле солнцезащитные козырьки подсветка ну, и здесь идет подсветка подсветка на салон значит этот автомобиль стоит 850 тысяч давайте для сравнения цены приус 14 год 890 тысяч ну, он модно какой-то с такими вот с накладками с хромированными комплектация у него побогаче покруче кожаный салон универсалы toyota corolla филдер стоимость трех автомобилей по 670 тысяч рублей 14 год 14 год это тоже 14 год то есть все с туманками все дори стайла все на колпаках лето зимняя резина лето 670 тысяч рублей задняя часть автомобилей задние двери крышки багажника на данных автомобилях они идут пластмассовые также помимо гибридов помимо гибридов есть филдера переднеприводные пластмасса и есть 4 воды багажное отделение Оба сидушки у нас упали ровный пол подсветка литье наверное в придачу а может и нет они сюда не встанут второй ряд сидений подлокотник есть дверная карта пластик все в пластике здесь тоже идет пластик сидушки у нас идут тканевые двухцветные родные коврики фальшевер кстати есть бардачок снизу 4 балла кузов целый пробег 74 тысячи. Мультируль наполовину. Туманочку устанавливали. Регулировка зеркал, монетница, корректор фар, ветродуйки, включение разных режимов. Бардачок. Ручник, где положено. Снизу идет два подстаканника. Климат контроль. Завели видите двигатель не завелся то есть оборотов у нас ноль но автомобиль работает мы можем мы можем ехать вот включил дэшку включил дэшку все двигатель автоматом завелся у нас а вот оно состояние батареи сейчас батарея поднабьется двигатель опять у нас заглохнет ready ready можем ехать камера заднего вида на автомобиле также установлена здесь все стандартно по обычной схеме что касается места хватает места хватает для взрослого человека с роста метра восемьдесят метр восемьдесят три метр восемьдесят пять сидучку пониже опустить даже наверное метр девяносто влезет сюда печка кондиционер все включилось, все работает в штатном режиме как говорится все работает ладно так что еще хотел тут показать В принципе больше ничего такого интересного здесь у нас нет Ну вот airbag раз здесь airbag здесь airbag здесь airbag а, посередине airbagов нету и задние стойки для задних пассажиров тоже идут airbagi автомобиль. 14 года 14 года по 670 тысяч рублей. Так, вот уже стоит prius Старый кузов. Ну как старый? Несмотря на то, что он старый, да, это а, 20 кузов. Он до сих пор пользуется популярностью. Это тоже полноценный гибрид. Давайте посмотрим, кого года автомобиль. Цвет у него такой интересный. Кстати, вижу уже комплектация хорошая. Восьмой год, полтора литра. Гибрид G-Towering. тысяч стоит автомобиль светлый салончик полный мультируль хорошая комплектация тряпочные вставки Сидушечка такая как бы потертая, да но не знаю какой пробег в данном автомобиле а, родной монитор климат-контроль кожаный руль мультируль полный бардачок как в альфе да вот с таким столиком с таким вот под стакан, не по стаканечком да вот перекладиной два подстаканника, селектор переключения передач, розетка, вот это не знаю что такое, надо разбираться, пластик такой более более-менее мягкий, зеркало японское, подсветка также идет два бардачка, аукционный лист, аукционный лист, покраска передней переднего правого крыла, передней правой двери вот смотрите по месту на данном автомобиле сколько мест и вы знаете мне вот как-то двадцаточка не нравится почему-то побольше вот ну подвесочка да идет автомобиль как-то как-то вот мягче здесь также rb 1 2 задних стойках тоже установлены rb я не могу сказать то что 30 как-то погремушка да какая-то но тем не менее в двадцатках опять же я повторюсь это лично мое мнение мне как-то комфортнее ездить Раз кармашек, два кармашек под стаканник. Вот таким вот образом открывается, прячется туда. Сзади метла. Так, не могу понять, в чем дело. О, открыл багажное отделение, шторка. Вот таким вот образом. Тоже закрывашки. Запаска есть. Закрываем. Вот идет следующий в белом цвете. Восьмой год. Восьмой год. Темношки установлены. Но подешевле. 565 тысяч рублей стоит автомобиль. Кстати, он тоже идет на светлом салоне. Автомобиль закрытый открывать не будем только что были в нем хотя почему-то вот багажник у него открытый не знаю зачем так сделано если честно здесь все закрыто в общем восьмой год белый цвет 565 тысяч рублей стоит автомобиль toyota aqua автомобиль 2014 года тоже в неплохой комплектации на литье на летней резине бесключевой доступ ярко красный цвет тоже полторашка 625 тысяч коричневый салон комбинированный смотрится шикарно со стороны дверная карта небольшая тканевая вставка но ну, основная масса пластик то есть ну, смотрится довольно-таки интересно. То есть бело бело-черная такая колонка, пищалка, центральный замок, электростеклоподъемники. Кожаный руль. Японский магнитофон, управление климат-контролем, селектор переключения передач. Аукционник есть. А сверху бардачка вот тоже ниша такая большая ну и центральная панель да вот э, все приборы сведены вот сюда вот на середину второй ряд сидений у автомобиля сел аккумулятор поэтому вот нам открыли водительскую дверь да больше открывать не будем прикуривать тоже как бы автомобили стоят стоят аккумуляторы немного подсаживаются э, страшно в этом ничего нету то есть автомобиль подкурили покатались на нем немного аккумулятор аккумулятор у вас 1 бьется даже подсветочка не горит итак четырнадцатый год 625 тысяч ну вот мимо вот этой альфы пройти мы просто не могли не могли ее вам не показать она как бы по ценнику выбегает, да, немного она стоит 1 миллион 120 тысяч, но данный автомобиль это уже рестайл а, в жесткой комплектации, жирнее только G-Towering. То есть ярко-оранжевый цвет, опять же полноценный гибрид, родное литье, отличная летняя резина, бесключевой доступ в автомобиль, установлены сонары. Ну, посмотрите да, на переднюю часть автомобиля. То есть и фары другие, и бампер другой, стоят какие-то модные э, дудки премиум Хорн Тойотовские. Сейчас посмотрим, как они работают. ТАШ на аукцион. 15-й год, 98 тысяч пробег. Давайте с багажника. Багажное отделение, все стандартно Все как обычно. Ну и самое интересное по салону. Будет с кожаными вставками подлокотник кожаный руль сиденье тоже с кожаными вставками электро пакет здесь сделано как под кожу даже наверное это и есть кожа вот с Смотрите, строчечка прошита, ну прям добавляет эффекта. Огромный монитор, кожаный руль, полный мультируль. Здесь тоже прошито. Сонары. А, ключ один в автомобиле. Давайте заведем. Тайоловская магнитола. Вот показан нам автомобиль. Показано то, что сейчас работает на электромоторе. Вот завелся все батарея начинает заряжаться сам селектор переключения передач И обратите внимание я уже э, в некоторых видео говорил об этом мультируль кстати работает я уже в некоторых видео говорил да то что вот на этих машинах ну нету здесь парковочки то есть допустим вот мы э, включили заднюю скорость кстати смотрите что еще увидел ладно сейчас продолжим вот стоим мы, допустим с вами на задней скорости да там неважно э -э, на дэшке как нам переключить автомобиль на парковку все очень просто вот она кнопка кнопку нажали автомобиль стал на парковку смотрите э -э, включая сейчас включу э -э, скорость заднюю скорость посмотрите на зеркало зеркало оно автоматически опустилось вниз то есть это очень удобно плюс ко всему у нас идет камера траектория движения тоже удобно опять на парковочку все мы встали на парковку ну и соответственно зеркало у нас поднялось также аэрбеки идут по стойкам ну и раз два тоже идет аэрбек подстаканник здесь ничего не изменилось по месту смотрите оценивайте сколько места в автомобиле Ладно, на парковке стоит, стоит автомобиль глушим. Автомобиль глушим. И закрываем. Видели? Как работает без ключевой доступ? Либо, допустим, когда мы подходим к автомобилю, вот у меня ключ, да, все, я его убрал, я руку подношу. Автомобиль сам открывается. Зеркала у нас разложились. Чтобы закрыть автомобиль я касаюсь бесключевого доступа все автомобиль сам закрывается еще один Приус, 20 кузов уже черный цвет с туманками 620 тысяч на литье на летней резине тоже 8 год же комплектация бесключевой доступ монитор управление климат-контролем серый салон Полка в багажнике есть. Установлены сонары. Тоже хорошая комплектация. Значит, восьмой год, же комплектация 620 тысяч toyota aqua ну это знаете такая модный автомобиль в плане комплектации или теку это стоит нестандартная отвесы по низу губа фарики такие затемненные 685 тысяч стоит автомобиль филдера показали да, филдера а мы снимаем просто гибриды значит филдера показали гибридные вот она стоит toyota corolla аксио то есть Филдер, это идет универсал аксио идет это седан еще раз напоминаю вот э, такие автомобили есть передний приводный, есть кстати двигателя э, 1 и 3 есть автомобили 4 воды значит этот автомобиль у нас четырнадцатый год 696 тысяч он стоит туманки летняя резина на штамповках все то же самое что в филдере 45 тысяч пробег, дверь открыли, указано, что дверь у нас открыта. Ну, далее идет все то же самое. Единственное, тут, как вы понимаете, да всегда не идет багажник. Вот как японцы так ездят, да, то, что багажник пришел в таком чистом состоянии, что они не возили тут ничего ладно багажник даже вот давайте возьмем с вами коврики посмотрим на коврики то есть у нас по России если машина поездит не знаю два-три месяца вот эти коврики уже будут все грязные зачуханы я не могу сказать что он идеальный этот коврик но, тем не менее смотрите состояние Honda Fit гибрид тоже вот фиты да это самые популярные автомобили очень часто нас просят их посмотреть очень много поисков данный автомобиль это получается у нас резкая комплектация родном литье в обвесе фары линзованные, повторители бесключевой доступ он закрытый полный мультируль здесь робот идет сзади спойлер попытаемся найти открыть гибридный койт 14 год 745 тысяч Еще один приус стоит. На родном лите, на летней резине, рестайл, фары линзы, омыватели, накладочки. Накладочки, я так понимаю, здесь наклеили. Давайте посмотрим по цене двенадцатый год а рим же реальный пробег статистика 800 840 тысяч так вот подходим к тоже к очень популярному автомобилю называется honda shuttle вот стоит целая пачка 4 автомобиля говорят все по одной цене цену найдете на стекле вот вижу 750 тысяч здесь год не указан понимая 15 16 гадания в принципе все они одинаковые. давайте внешний вид посмотрим вот эти автомобили тоже идут полноценные гибриды также есть передние привода автомобилей есть автомобили 4 воды кроется шторк. Ну шторк вот этот, блин, такая смешная даже. Не знаю, что с ней делать с этой шторкой. Камера заднего вида вот метла видите работает в автомобиле. Сверху плавничок такой, дополнительный стоп сигнал. Больше интересного ничего здесь нету. Тоже на штамповках, но родные родные колпаки. Здесь чисто садиться куда не будем в комплектация простая, есть максимальной комплектации где идут кожаные вставки где идет кожаный руль где идет полный мультируль здесь дверная карта опять же пластик небольшая тканевая вставка это километраж что указан кстати пробег на автомобиле пробег на автомобиле давайте сейчас посмотрим так вот 106 тысяч пробег на автомобиле В принципе на сотки да что делали или 104 не вижу отсюда ладно ручки переключения передач климат контроль здесь ребят все у нас идет электронное магнитофон зеркальце подсветка ну зеркало здесь видите он такое объемное большое дворник надо задний выключить два подстаканника идет подлокотник совместительным бардачком также на селекторе нету кнопочки кнопочки P здесь робот камера заднего вида у нас работает траектории здесь нету включаем на парковочку ну, вот здесь у нас тоже тоже все это дело дублируется так выходим давайте посмотрим на сам двигатель сейчас он прогреется батарея подобьется Основная группа у нас отключится, автомобиль будет работать на батарее. Ничего особенного, все стандартно. Вот эти уже смотреть не будем, потому давайте сейчас глянем, есть какая-то другая комплектация или нету? Нет, все одно и то же, да? То есть все комплектации они здесь идут одинаковые, все по 750 тысяч рублей. Данные автомобили нашли Фита с в таком в шикарном цвете линзованный туманки на родном литье на на новой зимней резине с обвесами бесключевой доступ два ключа камера заднего вида чистейший багажник не поцарапанный сиденье у нас тоже складываются подсветка там у нас идет ремкомплект ремешок, небольшая ниша. Смотрите, эска идет, темный потолок в эске. сиденья прошиты красной строчкой, оранжевой. Как нравится. Задние сиденья вот таким вот образом у нас складываются. В принципе, все делается одной рукой. Дверная карта идет, ставка. А тряпочная вставка тоже прошитой ниткой здесь идет пластик аукционник полный мультируль ездит вперед назад регулируется по высоте Подстаканчик вот так у нас отодвигается кнопка старт модные педали завели пробег 36 тысяч на автомобиле тоже климат-контроль электронный что тут еще есть такого интересного больше интересного ничего у нас нету Данном автомобиле спидометра 180 не помню говорил не говорил а, трансмиссии здесь идет робот двигателя что на фитах что на шатлах все идут полутора литровая ну и на гибридах вообще фиты есть еще один и 3 кстати что касается фитов 1 и 3 есть 4 воды 1 и 3 передний привод тоже такие комплектации у нас есть. Ну, на сегодня все. Будем заканчивать. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на наш канал.